Так, коллеги, всем добрый день. Добрый. День. Добрый. Ага. Э -э коллеги, э которые нас слушают в чате, напишите, слышно нас? Хорошо ли слышно? Я слышу всех прекрасно. Хорошо, отлично. В наушниках отлично. А, ну, что, ну, отлично значит, нас, нас слышат, значит, сейчас есть все хорошо. Э, начинаем да. наши э, мероприятие, мастер-класс под названием «Топ подводных камней при переговорах и структурировании сделок с инвестором» или «Как не потерять бизнес после получения денег». А, мероприятие это ориентировано а, на широкую аудиторию инициаторов проекта и предпринимателей, Соответственно, с одной стороны, будем рассматривать вещи, с которыми вы, возможно, уже знакомы и которые вам кажутся очевидными. С другой стороны, будут разбираться конкретные вопросы и также случаи жизни, над которыми вы, скорее всего, раньше не задумывались и которые, если вы примените на практике и внедрите, у себя, то они вам сильно облегчат взаимодействие и привлечение финансирования в свой проект. А с третьей стороны, все вещи практически, их нужно просто брать и применять. По регламенту, сначала у нас будет контентная часть, вопросы, которые будут возникать у вас, вы можете писать прямо, по ходу вебинара в чат, но отвечать мы на них будем в самом конце, поскольку, возможно, какие-то из них будут разобраны по ходу дела, что называется. Ну да, все верно. Угу. На связи у нас сегодня три спикера, три ведущих. Основной ведущий – это Екатерина Захарова, партнер компании ASB Консалтинг и также Олег Лазовой, старший партнер компании СМПЛ и я, Илья Дмитров, младший партнер компании СМПЛ. Всем здравствуйте. Да, добрый день. Начнем коротко со знакомства, буквально несколько слов о себе, о компаниях. Екатерина, вам слово. Да, коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Екатерина Захарова, я партнер и руководитель венчурной практики АСБ Консалтинг Групп, и мы специализируемся на сопровождении, структурировании сделок инвестиционных, сделок МНД, преимущественно в сфере венчурного капитала. Все вопросы, которые мы сегодня разберем, они были проверены нами на практике, поэтому то, что мы расскажем, это будет рассказано из опыта. Спасибо. Mm -hmm. Ну, да, давайте два слова о нас тогда. Компания SMPL это классический такой инвестиционный бутик, чья задача это привлечение финансирования в проекты, которые заинтересованы, Нужно называется, привлечение финансирования. И, так сказать, с точки зрения источника финансирования, мы работаем с такими источниками, как инвестиционные фонды, частные family офисы, все виды банковского финансирования, активно работаем над государственными фондами финансирования, а также используем такие, в общем-то, нестандартные ну, не источники финансирования, как закрытые паевые инвестиционные фонды и корпоративные проектные облигации. В том числе работаем еще и с частными инвесторами, взаимодавцами. Наша задача – это решить задачу по привлечению финансирования в ваш проект. И здесь как раз мы всегда, как только доходим до прямых отношений уже с инвесторами, обязательно привлекаем в том числе наших партнеров, в том числе асб Consulting Group, для взаимодействия именно по юридической части, которая является одной из самых важных, можно сказать, ключевых так сказать, этапов взаимодействия с потенциальным инвестором. Чему, собственно говоря, и посвящен сегодняшний наш вебинар. В двух словах все, можем двигаться дальше. Uh -huh. Спасибо. Давайте узнаем немножко у наших участников, был вообще опыт взаимодействия с инвесторами. Напишите, пожалуйста, в чате, был ли у вас опыт взаимодействия с инвесторами. Екатерина, вы, наверное, можете пока коротко озвучить план на наше мероприятие, пока нам пишут. Да, мы сегодня разберем не, естественно, конечный список вопросов, но список такой, который возникает наиболее вероятно при работе с инвесторами, и разберем их не только в теории, но и на практике. Mm -hmm. Илья. Э, да, вот он пишет, что э, да, разоблачил четырех мошенников, которые прикидывались инвесторами. Ну, ну поговорим ну, да, об для, этом. Для российских реалий нередкая история. Поговорим об этом, да, тоже учтем да. Этот вопрос. А, а, да, дела? и напишите также: был, был не, или не был опыт взаимодействия с инвесторами, и какой это был опыт, позитивный, негативный. Э, будем вам признательным. Чтобы понимать, вообще. Э, кто у нас сегодня пришел. А мы начинаем потихоньку. И первую ситуацию, которую разбираем, мы так не договаривались. Что же нужно сделать, чтобы жизнь, как говорится, не превратилась в ту басню про лисицу и журавля при взаимодействии с инвесторами? Екатерина, расскажите нам, пожалуйста. Да, Илья, на самом деле все понимают, что работа по сделке с инвестором занимает довольно много временных и финансовых ресурсов, поэтому подходить к этому процессу нужно с умом, чтобы минимизировать свои расходы. Помните, что не только инвестор выбирает себе инвестиционный объект, но и в том числе вы, как проект, выбираете себе партнера на будущее. Поэтому нужно общаться со своим инвестором, обсуждать с ним будущее условия сотрудничества. Но в первую очередь на переговорах нужно обсудить все вопросы, которые вы заранее должны для себя сформировать, а также вопросы, которые возникнут уже в процессе переговоров. Обязательно записывайте договоренности, чтобы затем эти договоренности правильно оформить в документах. Составляйте документы уже на основе достигнутых договоренностей. На самом деле периодически возникают ситуации с разных сторон, когда стороны договариваются и даже записывают одно, а потом присылают документы по сделке, которые кардинально отличаются от су сути там, и духа договоренности и сделки. Ну, например, буквально сейчас я участвую в сопровождении сделки между моим клиентом и их будущим инвестором, инвестиционным фондом, когда возникла аналогичная ситуация. То есть после формирования всех основных условий фонд прислал, привлек для работы над сделкой со своей стороны довольно уважаемую юридическую компанию, которая подготовила документы... Ну, Видимо, по каким-то своим стандартным шаблонам, максимально защищающим, я бы сказала, там, ставящим просто железный блок между инвестором и основателем, и эти документы прислали нам. Когда же мы эти получили документы на согласование, с клиентом, то есть ну, нашему удивлению на самом деле не было предела, потому что условия существенно отличались от договоренности и, в принципе, от сути э, венчурной сделки. И, ну, и, собственно, итог этой ситуации было потрачено много времени, моего времени, времени клиента для правки документа, ну, там был перечень документов, который, на самом деле, после работы с ними горел таким ярко-красным огнем с справками в режиме редактирования. Поэтому вот нужно подходить к этому вопросу внимательно, чтобы не тратить общее время. После проведения переговоров обязательно оформляйте основные условия сделки и подписывайте их с инвестором, то есть так называемый термшит. Это потом поможет вам и вашим консультантам, если вы их будете привлекать, для правильного оформления документов. Обычно после подписания термшит инвестор приступает к проверке компании, для которой следует подписать, естественно, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации или индейки чтобы можно было минимизировать ваши риски при передаче чувствительной для проекта информации и документов. И э, мы подготовили список основных вопросов, которые следует э, озвучить э, и проговорить с инвестором. Илья, э, скажите, пожалуйста, да? какой за список. Значит, основные вопросы, которые нужно обязательно учесть при переговорах э, с инвестором. Первое – это инвестиции, то есть форма финансирования и все, что с этим связано. Второй вопрос – это порядок распределения доходов, то есть как они будут распределяться и будут ли вообще. Третий вопрос – это выход из бизнеса, то есть продажа доли своей участниками бизнеса с основными акционерами. Четвертый вопрос – это вопросы ведения бизнеса, операционной деятельности. Далее, какую ответственность понесут партнеры в случае нарушений правил договора? Еще один важный вопрос, имеют ли партнеры право осуществлять подобную деятельность в других компаниях и условия привлечения инвестиций следующего раунда? Вот эти вопросы обязательно нужно учесть при переговорах с инвестором и дальше мы рассмотрим их более подробно. Так, соответственно, Переходим в раздел э, первого вопроса, это вопрос инвестиции. И... Коллеги, коллеги, извините, просто, а можно я один маленький уточняющий вопрос вот -таки задам? Да-да. А, а если мы вдруг сталкиваемся с ситуацией, когда мы пытаемся вот формализовать вот все, что, о чем мы договариваемся с инвестором, э, ну, хотя бы в виде, не знаю, там, э, репорта о встрече, например, ну, электронным письмом, ребят, подтвердить, что мы с вами договорились вот об этом, да? А они нам говорят, э, ну, как бы... Да, да, мы сами договорились, но как бы подтверждать, официально мы это не будет. Ну, то есть уклоняются от того, чтобы то, о чем мы договариваемся, каким-то образом значит, формализовать. Вот что нам, что нам тогда вообще просто переставать общаться с таким инвестором? Или все-таки, так сказать, продолжать, но настаивать, объяснять, почему мы это требуем, объяснять, что потом при согласовании это будет. То есть, вот как нам так поступить, Екатерина, вот по вашему опыту, как вы считаете? Ну, это очень субъективная ситуация, к которой нужно подходить индивидуально в каждом случае. Это вопрос переговорный. Даже если стороны, ну, там, вторая сторона не хочет подписывать какой-то документ, но вы считаете, что продолжение с ним общения для вас перспективно, то ну, хотя бы нужно отправить письмо, как закрепление договоренностей, чтобы ну, где-то это было зафиксировано, чтобы uh -huh. даже если инвестор говорит, я не буду подписывать документ, то при оформлении самой сделки вы uh -huh. уже говорили, коллеги, ну вот мы вам отправ... отправили письмо, там перечислено все, о чем мы договорились, это соответствует тем документам, которые мы сейчас оформляем, вы при этом нам не дали никакой обратной связи о том, что вы не согласны с тем, что, о чем mm -hmm. мы договорились, поэтому давайте продолжать работать конструкции. Да, это мудро. Спасибо большое. Спасибо. Дальше так, идем. Mm -hmm. а, а, а, я, да, Екатерина, mm -hmm. можно по, по первому вопросу, по вопросу инвестиций? Да, mm -hmm. по вопросу инвестиций на самом деле есть два Основных способов инвестирования – это э, инвестирование в капитал э, за, долю, за долю в капитале, когда инвестор э, предоставляет компании некое финансирование в согласованном размере, и за эти деньги получают долю в капитале компании, там, долю или акции. И второй вариант – это заемное финансирование. Заемное финансирование, то есть не предполагает какого-либо участия инвесторов в капитале, не предполагает э, там, жесткий контроль корпоративный и влияние на принятие решений в компании, он предоставляет то финансирование, которое потом получит от компании с определенным доходом. И вот... Э, эти два вида финансирования, основные способы, все остальное – это только их сочетание и там некая, может быть, экзотическая мутация этих двух вариантов. И я призываю всех не смешивать эти два вида, и я, я расскажу подробно, что я имею в виду. На практике я встречала кейсы, когда инвестор предлагал дать займ, и еще хотел получить долю в компании по номинальной стоимости под предлогом, что он так сможет защитить свои права в компании для того, чтобы понимать, что там, деньги компании не выведет, он может участвовать в принятии решений. Не делайте такого никогда, никогда не соглашайтесь на это, только если вы не включили какие-то дополнительные механизмы защиты своих прав. На самом деле инвестор может защитить свои права инвестора иными законными способами, а вот защитить права основателей или компании при таком варианте будет практически невозможно, ну опять же без каких-то дополнительных механизмов структурирования сделки там, с помощью профессионалов. Я бы хотела рассказать здесь реальную историю на данную тему, например, судебного спора. История о том, как инвестор может превратиться в захватчика. Был реальный судебный кейс, когда там, некая некоммерческая организация, Институт Линк, учредителем которого на 100% была другая уже коммерческая организация, компания Компетент. Ну и в течение работы института денег не хватало, и компетент-учредитель нашла инвестора, некое физическое лицо, которое дал институту займ 20 миллионов рублей через подконтрольное ему лицо, то есть еще одну компанию, компанию «Орлан». И по корпоративному договору этот инвестор обязался инвестировать еще не менее 40 миллионов рублей в институт и возвратить долг взаимодавцу из собственных средств. В обмен учредители института продали ему 49,9% своих долей в компании по номинальной стоимости. Однако в процессе что-то пошло не так, и взаимодавец заскал с института 20 миллионов рублей долго по займу и еще более 3 миллионов рублей в виде процентов. В связи с чем институт обратился в суд с иском к физическому лицу инвестору, требуя взыскать с него 23 миллиона рублей в качестве задолженности по корпоративному договору. Но суд сказал, что из буквального толкования условий корпоративного соглашения, есть его условия имеют предварительные договоренности сторон поскольку в этом соглашении отсутствуют какие-либо существенные условия, суммы, сроки, периоды и иные обязательства, которые позволяют достоверно определить обязательства сторон, а имеются лишь намерения. Условия договора займа в корпоративном соглашении не отражены. Более того, инвестор не является стороной договора займа между институтом и взаимодавцем, а обязательства по возврату заемных средств у него не возникает. И участником корпоративного уже договора институт не является. А значит, договор не создает для него никаких прав и обязательств. Угу. И, собственно, как итог этой истории, инвестор вернул все вложенные деньги с процентами и остался в составе владельцев института на 49,9%. Угу. Понятно. Ну? Илья? Угу. А, так, двигаемся дальше, да? Следующий вопрос. Что будет, если инвестор не выполнит обязательства по финансированию? Екатерина? А, да, как на, на самом деле, я думаю, наглядно показал вот, только что озвученный мной кейс, к условиям корпоративного договора нужно подходить с умом и очень осторожно. А, безусловно, Всегда инвесторы не являются обязательной стороной в сделке. То есть инвестор предоставляет деньги. На этом его обязательства заканчиваются. Поэтому вменить ему какие-либо штрафные санкции или там неустойку – это история, скорее всего, в никуда, и ни один инвестор на это не согласится. В большинстве, случаев, что... в большинстве случаев, конечно, такая ответственность предусматривается для основателей, потому что инвестор участвует в бизнесе деньгами, то есть он сразу заливает в компанию деньги и, может быть, когда-то получит возврат, а может быть, не получит, и это его риск, который возникает с самого начала. Но, безусловно, можно в документах пытаться предусмотреть определенные механизмы, которые могут защитить интересы компании, проекта или основателей, связанные с обязательством инвестора по осуществлению инвестиций. Ну, например, если инвестиции вносятся траншами, то предусмотреть поэтапное наделение инвестора правами или долей по мере внесения траншей. Ну, Наверное, это я не открыла ни для кого Америку для, ну, в связи с этой ситуацией, но я очень часто видела реальные кейсы, когда инвестор говорит, вот вы нам сразу даете там, долю 10%, процентов, которую мы договорились, но при этом инвестиции мы будем вносить траншами. И вроде бы как не сразу возникает ситуация, а что произойдет, если инвестор транш не несет. То есть вот об этом нужно обязательно думать. И как раз для него самым главным стипулом и защитой для основателей и должно быть то, что инвестор не получит никаких прав или долей до внесения инвестиций. А что же, как обстоят дела с договором займа? С одной стороны, если компания не получила займ, то и, собственно, не возникает обязательств. Но с другой стороны, мы понимаем, что до, до подписания документов по сделке прошло много времени, много усилий потрачено на то, чтобы ее заключить, возможно, даже какие-то финансовые ресурсы были затрачены. Поэтому нет займа и нет денег для развития компании, и, и время уже ушло, возможно, для привлечения другого инвестора. Поэтому я рекомендую предусматривать в договоре за, договор займа, как, сейчас скажу страшное слово, консенсуальная сделка. То есть сделка, которая вступает в силу с момента подписания договора займа, а не с момента внесения денег инвесторам а также предусматривать э, предоставление займа как обязанность инвестора. Ну, это такие юридические заморочки, связанные с природой договора займа в соответствии с законодательством, которое претерпело изменения. Э, их, наверное, не знают э, основатели, которые не являются там, практикующими юристами, но об этом нужно тоже помнить. И об этом точно будут знать консультанты, которые будут сопровождать вашу сделку. Илья? Mm -hmm. Да, хотел бы небольшой комментарий дать. Вот мы задавали вопрос по поводу взаимодействия с инвесторами. Вот те, кто писали в чате, да, у них опыт был. У кого-то позитивный, у кого-то негативный, кто с мошенниками сталкивался. Вот. Поэтому, ну, аудитория... У нас есть с опытом взаимодействия с инвесторами. Двигаемся дальше. Следующий, следующий вопрос при взаимодействии с инвестором в разделе инвестиции. Это вопрос. Предполагается ли, что в инвестор будет повторно финансировать компанию на особых условиях? Екатерина. Да, коротко хотела здесь рассказать: следует. Обязательно прорабатывать план развития компании и, соответственно, инвестиционный план заранее, чтобы понимать, сколько вам понадобится денег в дальнейшем и будет ли их предложение инвестор или новый инвестор. С инвестором это нужно обсудить заранее как план развития, так и его отношение к дальнейшему финансированию или потенциальному привлечению иных инвесторов. Обычно инвесторы настаивают на своем праве участвовать в инвестициях следующего раунда пропорционально его доли в компании, для того, чтобы сохранить вот этот размер владения компанией. И это обычно фиксируется в документах по сделке. И также иногда инвестор запрашивает... Такие права, как пересмотр доли владения в компании в случае привлечения новых инвестиций в будущем раунде по более низкой оценке, чем это сделал инвестор, это так называемый называемое привлечение дон-раунда, То есть инвестор хочет получить для себя гарантии о том, что, того, что его доля она будет соразмерна оценки, в том числе на… Будущем раунде. То есть, если он будет, эта оценка раунда будет ниже, то и доля его пропорционально увеличится? Илья. Следующий вопрос. Планируется ли выплачивать инвестору денежные средства, или планируется ли согласовать привилегированный порядок возврата инвестиций? Екатерина. Коллеги, я думаю, что все понимают, что единственной целью любого инвестора при инвестировании является получение максимальной доходности от своей инвестиции в компанию в рамках ее деятельности от распределения прибыли, либо при продаже компании. Вот эта максимизация доходности, она реализуется через предусматривание для инвестора определенного привилегированного набора прав. Этого не нужно бояться, потому что... Ну, я думаю, что в 99% случаев э, в сделках вы с этим столкнетесь. Просто нужно об этом знать и нужно э, рассчитывать цифры. В классический набор прав инвесторов входит обычно ликвидационная преференция, то есть право инвестора получить в приоритетном порядке возврат своих инвестиций э, обычно, но не всегда с дополнительной некой минимальной доходностью на э, эту сумму инвестиций. Такое право реализуется через непропорциональное распределение доходов от продажи компании долей или всех активов компании через непропорциональное распределение активов при ликвидации компании. При непропорциональном распределении прибыли прибыль распределяется только в пользу инвестора или в большей части в пользу инвестора до тех пор, пока он не вернет себе лужную сумму инвестиций. При обсуждении таких условий обязательно стоит ограни... обговорить ограничения по сумме, по достижению которых у инвестора это право прекращается. То есть вот нужно обязательно четко указывать это в формулировках сделки для того, чтобы не остаться с нулем в кармане для основателей, которые, по сути, при продаже компании просто могут ничего не получить. Вот на прям нюансы формулировках нужно обратить особое внимание. Иногда такое распределение происходит в пользу инвестора не на 100%. То есть оставляя некую мотивацию для основателей, такая прибыль может распределяться там, оставляя там, основателям 10 или 20 процентов, то есть преимущественно распределяется в пользу инвестора и в небольшой части в пользу основателей для того, чтобы повысить их мотивацию в развитии проекта. Потому что все инвесторы понимают, что основные драйверы получения этого дохода это основатель. Илья. Следующий вопрос, который нужно учесть при взаимодействии с инвестором, это вопрос выхода из бизнеса. Екатерина. Да, стандартно в сделках предусматривается некоторые ограничения для основателей проекта, так называемый период локапа, в течение которого... Основатели, во-первых, должны уделять много времени развитию проекта, ну, то есть работать full-time в проекте, а во-вторых, они не могут продавать или там, отчуждательным способом своей доли или акции, или выходить из компании. Обычно нарушение таких условий карается крайне жестко и приводит к потере основателям доли. Избежать данного условия, скорее всего, не получится, поскольку это может ну, просто нарушить базовые принципы инвестирования. Инвестор инвестирует в команду, которая без этого условия может в любой момент разрушиться. В зависимости от проекта и активности основателей, я иногда ä, предлагаю или рекомендую предусматривать для основателей право, выкупа инвестора по заранее согласованной цене, не кипут-опцион. Иногда такой механизм позволит основателям привлечь более интересных инвесторов для проекта и развиваться дальше с новым инвестором на новых условиях. Этот механизм нужно подробно описать в документах по сделке, чтобы он корректно работал. В зависимости от организационной правоформы или юрисдикции компании, в которой осуществляются инвестиции, преимущественное право покупки может быть предусмотрено законом, как императивная норма, или такое право нужно предусмотреть в соглашении с инвестором, причем как в одну, так и в другую сторону. То есть основатели тоже могут получить право не пускать к себе третьих лиц, при продаже инвесторам доли своей, если у них будет, и они реализуют преимущественное право покупки доли инвестора уже. Также коротко хотела обратить внимание, что ограничение права входа в компанию третьих лиц касается в том числе и наследников, участников, что довольно ну, жизненная ситуация, всем и смертная. Например, такое ограничение можно предусмотреть в обществах с ограниченной ответственностью, при этом наследники не смогут стать участниками общества, если не получат соответствующих одобрений от общего собрания участников, но получат денежную компенсацию за это в виде действительной стоимости доли. На практике действительная стоимость доли и рыночная стоимость – это абсолютно разные истории, поэтому… С одной стороны, эта опция полезна как для основателей, так и для инвесторов, для того, чтобы не было неожиданных лиц э, в компании. С другой стороны, э, к такому условию нужно подходить взвешенно и просчитывать все на цифрах. И вот для иллюстрации я хотела бы э, для иллюстрации ограничений по выходу я хотела бы рассказать об одном судебном споре, который. Реально существует, существовало, поскольку уже э, закончился. Так, э, индивидуальный предприниматель по фамилии Тюкин осуществил поставку в адрес компании «Рассвет». Поручителем по договору поставки выступила компания «Персей». А для того, чтобы учредители поручителя не слили, так сказать, компанию, Тюкин заключил с ними корпоративный договор в котором в том числе было предусмотрено, что участники поручителя в период действия договора обязуются воздерживаться от, от любого отчуждения долей в уставном капитале общества, а также воздерживаться от выхода из состава участников общества. Но, к сожалению, некоторые предприниматели считают, что договоры на то и заключаются, чтобы их нарушать. Вот, собственно, один из учредителей Персея вышел из общества. Стюкин, естественно, обратился в суд и выиграл спор, хоть и не сразу, потому что ну, судебные процессы у нас не, не очень быстрые. При этом суд сказал, что выходящий из состава учредителей участник знал о корпоративном договоре и его условиях, а значит, действовал недобросовестно. К тому же выход участника из общества предусматривает выплату ему действительной стоимости доли и уменьшение, соответственно, активов общества, что негативно сказывается на возможностях поручителя по обеспечению обязательств по договору поставки. Поэтому нужно внимательно относиться к заключаемым документам, и если уж вы на себя такие условия приняли, не нарушать их. Илья. Следующий вопрос – это вопрос ведения бизнеса. К сожалению, часто жизнь в компании с партнерами, с инвесторами может превратиться в басню про лебеди, рака и щуку. Екатерина, расскажите нам, что нужно делать, чтобы этого не произошло? Ну, при начале работы с инвестором нужно заранее распределить эти роли. Кто же будет лебедем, раком и щукой в компании? И самое главное, какую роль будет играть инвестор в бизнесе? Будет ли инвестор иметь право участия в операционной деятельности? В классическом варианте инвестор участвует в развитии бизнеса деньгами, то есть вложенными инвестициями. Вмешательство в операционную деятельность не требуется, да и на самом деле инвестору самому не нужно. Но в компаниях с незрелой командой инвестор может отстать более активную роль помогать в развитии бизнеса, поиском ключевых сотрудников, предоставлять контакты клиентов, И это часто происходит при инвестировании в компаниях на ранних стадиях развития. Однако при этом не стоит злоупотреблять и предусматривать реальные права операционного управления в компании. Это нужно помнить при согласовании вопросов, которые будут приниматься на собрании участников или акционеров, или совете директоров. Одно из, один из механизмов э, участия инвестора э, в управлении – это предоставление права вето, которому стоит подходить очень осторожно, понимая, что э, оно может позволить заблокировать действие или сделку, как бы не хотели ее совершить основатели. И здесь может э, возникнуть потенциальный дедлог, то есть неразрешимая ситуация. Сейчас в инвестиционных сделках все чаще предусматривают механизмы разрешения э, выхода из сложившегося дедлопа. Безусловно, такие ситуации очень болезненны для всех сторон и сильно влияют на бизнес компании. Поэтому поведение всех сторон и регламент разрешения ситуации поможет его э, разрешить максимально эффективным способом. В качестве рекомендации, хочу сказать, используйте обязательно корпоративные договоры и, или опционы для недопущения или быстрого разрешения юридических конфликтов. При этом опцион и корпоративные договоры не должны нарушать баланс интересов, потому что любое развитие событий, прописанное в сделке, должно удовлетворять каждую сторону, участвующую в ней, и не снижать мотивацию по ее исполнению. Но в противном случае использование юридических механизмов может сильно испортить отношения сторон и повлечь конфликт на фоне их исполнения. И на самом деле на практике это случается довольно часто. Чаще всего такие ситуации случаются, когда при подписании опциона или корпоративного договора одна из сторон настолько сильно хочет пойти в проект или получить инвестиции, что не замечает условий документов явно нарушающих ее интересы. После вхождения в сделку такая страна продолжает себя вести так, как будто сделки нет и не существует принятых в сделке обязательств. В результате другая страна включает меры реагирования, а забывчивая страна привлекается к юридической ответственности и на этой почве зарождается конфликт. А возникновение конфликтов часто приводит к распаду команды, а то и всего проекта, и в итоге каждая сторона сделки не получит то, на что она изначально рассчитывала. Одним из примеров такого развития событий является ситуация, когда условия корпоративного контроля, который получает инвестор в компании, явно не соразмерен той ценности, что он в компанию вносит. Ну вот, э, как это выглядит на практике? Инвестор в компанию вносит небольшую сумму инвестиций, приобретает небольшую долю в компании становится миноритарием. При этом компетенции по эффективному менторству у него объективно нет. Но при этом в результате заключения с основателями корпоративного договора ведет себя как мажоритарий, блокирует или сильно затягивает принятие основателями важных решений, сковывает тотальным контролем, излишней отчетностью или там, частыми проверками, мотивацию основателей предлагает к реализации абсолютно некомпетентной реализа... рекомендации или советы. Безусловно, в такой ситуации о росте компании можно, в принципе, забыть. И, как правило, просто готовиться к закрытию, списанию этого проекта. Илья. Следующий вопрос, который нужно учесть при взаимодействии с инвестором. Какую ответственность понесут партнеры в случае нарушений правил договора? Екатерина. Я уже пару раз затрагивала вопросы ответственности сегодня и хотела бы обратить внимание, что лучше, безусловно, не нарушать обязательства, а если обстоятельства ну вот, вынуждают вас это сделать, то как минимум заранее просчитать все последствия, чтобы это не было для вас каким-либо сюрпризом. Я бы хотела рассказать на примере судебного спора, который был лично в моей практике, который я непосредственно сопровождала, и я представляла интересы инвестора. Была такая и есть до сих пор прекрасная компания IT Energy, учредители которой заключили между собой корпоративный договор. Эта информация на самом деле публичная, поэтому я могу ее озвучивать вполне спокойно. Среди сторон этого договора была компания иностранная, зарегистрированная на британских Виргинских островах, которая являлась холдинговой компанией по отношению к российской. И один, из российских гражд... один российский гражданин, Добровольский, который являлся одним из основателей, который в числе... Прочих, обязался по первому требованию холдинговой компании продать принадлежащие ему что-то больше, чуть больше, чем 26% долей в it Energy за номинальную стоимость, которая составляла там, чуть больше 3000 рублей. При этом владение в российской компании было зеркальное с компанией на островах, где Добровольский владел также, такой же долей, чуть больше 26%. В какой-то момент в результате деятельности компании два основателя очень сильно поругались. И Добровольский на этом фоне просто стал блокировать деятельность компании IT Energy. Ну, то есть вести себя абсолютно недоговороспособным. При этом для того, чтобы прекратить блокирование деятельности компании и как-то выйти из этого дедлока, главная компания предъявила требования Добровольскому о продаже доли. Ну, то есть по, в рамках тех условий, о которых они договорились и подписали в документах. Но он его проигнорировал. И иностранная компания обратилась в суд с требованием передать долю добровольского уставного капитала в ее пользу. И, естественно, суд этот был успешно выигран, хоть и э, спустя там, долгих два года. Также следует учесть, что акции в иностранной компании основатель также потерял. Поскольку он их не оплатил, в срок по номинальной стоимости, ну, то есть он просто этого не сделал, несмотря на то, что ему был направлен официальный запрос, он вот таким образом снова выразил свою обиду на возникшую ситуацию и просто их не оплатил. И акции лишился. И в итоге он лишился участия полностью в проекте, без какой-либо компенсации, а также выплатил штраф в размере 1 миллиона рублей за нарушение своих обязательств. Мне кажется, что это наглядный пример того, как один из участников сделки не просчитал все условия сделки, свои обязательства и последствия их нарушений, при этом в рамках переговоров он мог получить намного больше, поскольку я участвовал в этой ситуации, скажем так, ему предлагали, Выход из нее более коммерчес... на коммерческих условиях, где он получи... мог получить довольно круглую сумму. Но вот в этой ситуации эмоции, они закрыли ему на самом деле ту объективную часть, которую... в которой он мог выйти достойно и с доходом. Илья? Да, понятно. Следующий вопрос, это вопрос, имеют ли партнеры право, право осуществлять подобную деятельность в других компаниях. Екатерина? Я думаю, что ни для кого не секрет, что инвесторы в большинстве случаев инвестируют в ключевую команду, то есть основателей, ключевых сотрудников компании. Именно поэтому часто инвестор запрашивают условия, о минимальном сроке, в течение которого основатели будут обязаны трудиться над проектом. И в течение него же основатели не могут продавать свои доли или акции в компании или иным способом отчуждать их. Ну, то есть это на самом деле абсолютно объективное условие. Почему оно добавляется в сделку, я думаю, что всем понятно. И его скорее нужно просто принять и определить, для себя комфортный срок, потому что, ну, там, этот срок, наверное, не должен быть 10 лет, потому что за 10 лет много что изменится, мы постареем, там, проект станет неинтересным, где да вообще государство изменится. Вот, но там 2, максимум 3 года, это вполне себе нормальное условие. Важным условием является условие запрета конкуренции, которое устанавливается на определенный срок, а часто бессрочно. То есть это условие ограничивает основателей на создание аналогичного бизнеса или на работу на руководящих позициях в компаниях конкурентов. А, на самом деле пока вопрос о правоприменении таких условий в российской действительности открыт, поскольку находится на стыке нескольких областей права, антимонопольного, трудового и гражданского. И законность а, таких соглашений, она не бесспорна. Но, однако, не стоит пренебрегать отсутствием или наличием пробелов в правоприменительной практике и нарушать принятые на себя обязательства. Я думаю, что я уже ранее об этом подробно сказала. Следует иметь в виду, что использовать результаты интеллектуальной деятельности принадлежащей компании или активы, или разглашать конфиденциальную информацию, или информацию, которая оставляет коммерческую тайну компании, не в интересах компании, запрещено в принципе на уровне закона, и это даже не требует указывать в документах по сделке. Илья. Следующий вопрос, который нужно учесть при переговорах с инвестором, это условия привлечения инвестиций следующего раунда. Екатерина, расскажите, почему это важно. Uh, да, uh, важно обязательно структуру сделку залогом на привлечение инвесторов в будущем, потому что каждый успешный бизнес проходит несколько стадий инвестирования, и на каждом этом этапе инвестирования uh, рекомендуется договариваться с инвестором об условиях привлечения инвестиций следующего раунда. Я не призываю согласовывать все условия будущих раундов, это невозможно, потому что неизвестно, какая оценка у компании будет и что, какие права запросит новый инвестор. Но следует как минимум этот вопрос обсудить и понять отношение инвестора и желание участвовать в дальнейшем развитии компании. Планируйте и отслеживайте структуру распределения долей. Каждый проект должен иметь каптейбу. То есть таблицу капитализации компании на каждом инвестиционном этапе. Это как азбука, ее нельзя игнорировать, что такое каптейбл. И когда э, вам инвестор пишет, пришлите мне каптейбл, вы должны прям сразу понимать, где находится этот файл, что он обновлен, и вы его направляете. Непонимание – это непрофессиональная история, вы должны это знать. CapTable позволит отслеживать динамику долей основателей, чтобы не потерять контроль над компанией или мотивацию для дальнейшей работы. Нужно учитывать, что каждый этап привлечения финансирования забирает у основателей часть доли, постепенно размывая ее. И такое размытие может привести к тому, что он останется в компании в качестве наемного сотрудника просто с опционом. Например, отдав первому инвестору там, 50 плюс долей своей компании, вы, скорее всего, потеряете возможность найти инвестора следующего раунда и не сможете построить огромную успешную корпорацию. А если, в принципе, текущий инвестор откажется финансировать дальше, то это, скорее всего, приведет к банкротству. Поскольку уровень контроля текущего инвестора не позволит другим сторонам, будущим инвесторам, оказывать влияние на ее развитие, Поэтому э, динамику долей э, основателей проектируют на долгую перспективу. И при запросе суммы инвестиций реально оценивайте свои потребности, потому что вы должны понимать, что чем больше сумму вы запрашиваете, тем больше долю получит инвестор. То есть вот эта сумма, одна должна четко соответствовать вашим потребностям, а не просто говорить, я хочу миллиард. Естественно, если оценка вашей компании там, 100 миллионов, то инвестор получит всю компанию. И вот это нужно оценивать с помощью составления бюджета. То есть нужно помнить, что цифры не должны возникать ниоткуда. Они должны быть четко подтверждены планами и должны быть эти планы предоставлены инвестору, чтобы он понимал их э, и планы развития компании в будущем. Илья. Переходим в раздел структурирования сделки. И первый вопрос в этом разделе это вопрос анализ рисков. Екатерина? При структурировании сделок нужно понимать, что это не только документы, которые заключаются с инвестором. То есть это не только там, корпоративный договор или договор займа. Правильное структурирование сделки начинается э, выстраиванием всей структуры бизнеса и процесса взаимодействия внутри него. Как происходит управление, как происходит распределение финансовых потоков, где является центр генерации прибыли и так далее. Обычно при структурировании сделок анализируется текущая структура бизнеса на предмет наличия рисков и их минимизации и необходимости корректировок. Например, большинство инвесторов знают, что операционная деятельность и владение основными активами должно быть разведено в разные компании для минимизации операционных рисков. Например, если компания работает на рынке ну, нефтегаза и участвует в строительстве нефтяной скважины с какой-нибудь какой по тендеру с очень крупной компанией там, не знаю, «Роснефть», то потенциально обрушение скважины по вине компании может просто привести к банкротству с лишением основных активов. Именно поэтому создаются дополнительные структуры, холдинговые или операционные, для оптимизации бизнес-процессов и привлечения инвесторов в будущих раундов. Я сейчас не говорю о запрещенном дроблении бизнеса, только о легальных структурах. Если проект же ориентирован на международный рынок, и инвесторы, скорее всего, его за рубежом или имеют деньги там и не хотят их отправлять в Россию, то стоит задумываться над созданием холдинговой иностранной компании с пониманием, естественно, всех условий и затрат на содержание, а также налоговых последствий, дополнительной отчетности и тому подобное. Но при этом, понимая, что будет больше возможностей привлечь к себе внимание зарубежных инвесторов, и на самом деле, по нашему опыту, иностранные инвесторы не боятся инвестировать в иностранные компании, которые, по сути, являются холдингами для российских проектов. То есть, несмотря на там, определенные политические ситуации в стране и в мире, такой боязни нет. Поэтому не, без, не бездумно, но это вполне можно делать. Еще один важный совет. Обязательно проводите, и, кстати, в большинстве случаев, к сожалению, этого никто не делает, проводите проверку деятельности компании до того, как вы хотите предложить ее инвестору. Безусловно, инвестор сам будет проводить свой due diligence перед инвестированием. Но ваша... Подготовка до предложения инвестору может позволить избежать снижения оценки компании или вообще отказа инвестора от э, инвестирования из-за высоких рисков, потому что вы ненадлежащим образом оформили интеллектуальную собственность, а это единственный актив компании, и поэтому там, по любому суду с автором вы просто потеряете этот актив. Естественно, инвестор инвестировать в такую ситуацию не будет. Илья. Следующий вопрос при структурировании сделки – это вопрос налогов и налоговой нагрузки. Екатерина. Я как юрист, естественно, не могу вам сказать иного, как использовать легальные способы оптимизации налогообложения. Стартапы обычно экономят на всем, чем можно. Многие основатели даже после получения инвестиций долго официально не начисляют себе заработную плату, потому что это повлечет значительные затраты по налогам и взносам. Такая практика не приводит ни к чему хорошему, потому что она либо демотивирует основателя, вынужденного расходовать свой личный бюджет для выживания, либо заставляет находить некоторые способы, получение, не совсем законные способы получения денежных средств. Но действующим законодательством предусмотрены возможности, позволяющие легально выплачивать вознаграждение управляющему компании, занимающемуся, например, должностью руководителя, и при этом значительно экономить на налогах и взносах. Например, управление компанией, может осуществлять не наемный сотрудник по трудовому договору, а управляющий, который имеет статус индивидуального предпринимателя, который будет это делать на основании гражданского правового договора, что позволит существенно сэкономить на налогах и взносах фонда. Ну да. Стартап, да, будучи IT-компанией, может пойти по другому пути налоговой оптимизации и получить льготы или снизить взносы фонда с 30 до 14% при соблюдении определенных условий для получения этих льгот. И довольно существенные льготы дают получение статуса резидента Сколково. Если компания занимается научно-исследовательской деятельностью и планирует вот эти разработки коммерциализировать. И, Олег, если я не ошибаюсь, да, у вас есть тоже, что добавить к этому разделу. Вы знаете определенные механизмы, как можно получить преференции и выгоды. Ну да, здесь смотрите, я бы от тебе еще что добавил. Дело в том, что в России на сегодняшний момент насчитывается порядка 360 тоссеров, так называемых. Что такое тассер? Территория опережающегося социально-экономического развития. Практически они находятся по всей стране, с заключением там Москвы и Московской области, как бы это странно, не звучало, но практически по всей стране вот есть порядка таких 360 тоссеров. Что такое тассер? Это территория определенная, в которой если вы размещаете свое предприятие особенно если это предприятие какое-то производственное, переработка, сельское хозяйство или еще что-то чего-то, ну, в общем такое производственное предприятие, так сказать, то вы получаете достаточно серьезные налоговые послабления. Но вот простой пример приведу, вот мы сейчас работаем с одним из наших проектов, строим, привлекаем финансирование для строительства производственного предприятия, вот подобрали специально ТСР в Калужской области. Э, сказать, провели переговоры э, сказать, на уровне губернатора руководства ТАСР, и в результате э, сказать, добились регистрации этой компании на территории ТАСР, что это дает юридическому лицу, которое зарегистрировано вот на территории ТАСР. Это дает право первое, по-моему, 5-8 лет вообще не платятся никакие корпоративные налоги, а социальные налоги, то, то бишь, зарплаты платятся вместо 42% в общей массы 13% НДФЛ и 7,8% то есть 28 вместо 42 то есть у вас штат, так сказать, предприятие, ну, хотя бы там, извините, 20 человек, а иногда бывают и больше, и 40, 60, и больше, то это очень существенная, так сказать, экономия. Более того, скажу, на сегодняшний момент, вот мы столкнулись с тем, что когда мы начинаем вести переговоры с теми же частными инвестиционными фондами или family офисами да и банками, откровенно говоря, тоже, они уже начинают сами задать вопрос, ребята, а где вы собираетесь размещать предприятия и так далее. Если мы говорим ТАСЭР, то это сказать, воспринимается очень положительно, потому что логика инвестора и даже банка, откровенно говоря, это то, что если есть возможность законно минимизировать налогооблагаемую базу, то это повышает, естественно, собственно говоря, маржинальность бизнеса и, так сказать, ну, добавляет уверенности как инвесторов, так и банков, что все обязательства финансовые, которые есть у проекта, как перед инвесторами, так и перед банками, они будут дисциплинированно исполняться, вот. Поэтому это тоже важный фактор, и, так скажи, среди наших слушателей есть те, кто именно планирует а, там, ну, не кафе-ресторанчики открывать какие-то сервисы, да, а именно какие-то производственные или перерабатывающие предприятия, то это прям вот задача номер один, это подбор тассеров, ну, мы как раз это делаем, так сказать. но это уже другой вопрос, что называется. Вот, добавил Екатерина. Uh -huh. Спасибо, Олег. И Илья. Следующий вопрос. При структурировании сделки это корпоративный договор. Что это такое, Екатерина? Я уже часто упоминала это словосочетание. Корпоративный договор на самом деле является залогом выживания стартапа при осуществлении сделки с инвестором. Это документ, который поможет участникам закрепить их права и обязанности друг перед другом, управлении бизнесом и развитие стартапа. Как я уже сказала ранее, именно в этом документе можно урегулировать цивилизованный выход компании из сложившегося дедлока. Именно в нем устанавливается ответственность сторон за неуполнение принятых на себя обязательств. И, безусловно, такой договор работает корректно, если его подготовкой занимались юристы, специализирующиеся на э, структурировании отношений между основателями бизнеса и инвестором. Илья. Следующий вопрос – это вопрос выбора юрисдикции. Екатерина. А, да, после э, структурирования сделки с пониманием всех корпоративных единиц, которые созданы или будут создаваться, она может быть заключена как по соответствующим премиум праву к той компании, в которую будет входить инвестор, может оформляться как по российскому, так и по зарубежному праву. Решение о юрисдикции принимается, исходя из текущего состояния компании и ее стратегических планах. То есть если российская компания работает на рынке США, то для привлечения очередного раунда инвестиций, естественно, лучше работать в американской юрисдикции. И у меня есть реальный пример одного из моих клиентов, который уже в России существует определенное количество лет, имеет опыт привлечения инвестиционных раундов, но требуется дальнейшее привлечение инвестиций, но уже на его этапе развития для привлечения инвестиций требуется показать инвесторам выручку. В силу долгого цикла выхода его продуктов на рынок, это довольно затруднительно сделать. И он решил попытать счастье и поехал в Штаты, в долину, для того, чтобы посмотреть, как работают американский акселератор. И это у него получилось очень удачно потому что он, пообщавшись с акселераторами, сразу получил несколько предложений от акселераторов, получил несколько предложений от инвесторов, поскольку в России и в Штатах немного отличаются оценки компаний, подход к инвестированию и так далее. И поэтому он стал участвовать в акселерации, Естественно, одним из условий этой программы является наличие американских компаний, которые обе собственно, для привлечения инвестиций. Но следует учесть, естественно, что оформление корпоративных вопросов в отношении российской компании Должно осуществляться по российскому праву, поскольку у нас а, есть определенные а, нормы законы, которые являются императивными для а, всего, что касается управления, распределения долей а, в российской компании, им является российское право. В противном случае столкнуться с невозможностью реализации условного договора в России. А, безусловно, при выборе юрисдикции нужно помнить о дополнительных расходах они в любом случае потребуются при оформлении сделки по праву отличному от российского. То есть они потребуются и там, и там, но расходы при структурировании сделки за рубежом будут в разы больше. Если же у вас цель разработки продукта и основным местом разработки является Россия, потенциальный пул ваших инвесторов находится на родине, Лучше пока остановиться на структурировании сделки здесь, чтобы не вот нести этих дополнительных костов на создание дополнительных структур и их содержание. Илья я, можно, здесь единственное только добавлю, коллеги, а вот один все-таки момент до, до следующего раздела. Это то, что иногда позиция по выбору юрисдикции структурирования сделки определяется не только проектом, и не сколько проектом, сколько самим инвестором. Он говорит, ребята, окей, я готов инвестировать в вашу компанию, но я хочу саму сделку по структурированию провести в зоне английского права, как правило. Вот. И, ну, ну, Например, там, в качестве юрисдикции выбрать Кипр например, что, кстати, не является офшорной зоной вот по российскому там, законодательству и так далее. Так вот, я, я просто хотел сказать, что в таких случаях инвесторы на самом деле, естественно, проектом говорят, ребят, ну хорошо, мы как бы готовы к тому, чтобы сделку структурировать в зоне английского права. Но это же вообще денег стоит и немалых. На что вот фонды с такой, ну, с высокой, я бы сказал, культурной культуры и инвестиций они всегда говорят не вопрос мы сами все профинансируем что касается регистрации юридического лица например зоне английского права там и так далее и тому подобное mm -hmm. а вот а то единственное что да там, эти расходы они будут внесены в общие расходы там, условно говоря нашего будущего совместного предприятия но как правило такие расходы инвестор берет все-таки на себя если он инициирует эту задачу ну, вот и я еще от тебя добавлю, все-таки здесь такой важный момент, мы просто несколько раз сталкивались с тем, что когда проектом говорили о том, что, ребята, мы будем структурировать сделку в зоне английского права, проекты очень этого пугались, они говорили, это вот, значит... Сказать, нас потом, если что, засудят, так сказать, там и так далее. И я хочу сказать, что на самом деле это очень большая ошибка, потому что как раз вот почему зачастую фонды хотят именно структурировать сделки, особенно большие, крупные сделки в зоне английского права, потому что там все-таки так надежность судебной системы, Гораздо ну как бы ей доверяют инвесторы гораздо больше, чем российской судебной системе. вот и так сказать, но ну, это, это дорога с двухсторонним движением. Что это значит? Это значит, что значит, если вы как мы на предыдущих слайдах обсуждали, очень грамотно, профессионально прописали корпоративный договор, и, не дай бог, у вас случился так называемый корпоративный конфликт э, с инвестором, то, да, если это будет рассматривать э, там, Королевский суд Великобритании, э, то, э, так сказать, он будет, э, извините, принимать решение не по понятиям, а не потому, у кого больше денег, да, а потому что четко прописано в корпоративном договоре. То есть я хочу сказать, что, как ни странно, но зачастую как раз защита, проекта в английской юрисдикции гораздо более серьезно, чем в России. Понимаете, да? Это тоже, как бы, вот момент, который, так сказать, надо учитывать. Уже не говоря еще о том, что, как правильно сказала Екатерина, вообще судиться, так сказать, в зоне английского права, это вообще дорогое очень удовольствие. И это к чему? И это к тому, что даже фонды, понимая, что если они будут судиться с, так сказать, с, ну, с так сказать, имея корпоративный такой конфликт, так сказать, если они будут судиться, то им это будет вообще дорого стоить, что, в общем-то, на самом деле зачастую как раз фонды мотивируют все-таки решать такие вопросы мирным путем, а не судебным разбирательством. Понимаете? Потому что ну, потратить 40-50 тысяч фунтов на судебное разбирательство – это вообще не, не всякий инвестиционный фонд, себе, не всякая управляющая команда инвестиционного фонда может себе вообще такое позволить. Поэтому еще раз говорю, вот этого момента, о том, что нужно структурировать в сделку в зоне английского права, ее на самом деле поэтому не надо бояться. Как ни странно, это больше будет защищать интересы проекта. Ну, так сказать, чем если бы, например, сделок структурировал в зоне российского права. Здесь вы понимаете, что ресурсов у любого инвестиционного фонда на порядок больше, чем у любого проекта, для того, чтобы так или иначе оказывать влияние на суд. Ну, я прошу прощения за некую критику нашей судебной системы, Ну уж как есть, извините. Все, можем идти дальше. Mm -hmm. Спасибо. А, переходим в раздел а... Документы, которые придется создавать и прорабатывать. И первый вопрос это э, так называемый инвестор дек по-аглицки или технико-экономическое обоснование по-русски. Это те документы, которые по большому счету придется создавать еще даже до начала взаимодействия с инвесторами. И здесь я хотел бы попросить Олег тебя прокомментировать вот эту ситуацию. Ну, смотрите, здесь ситуация, она как бы и одновременно и достаточно простая, и одновременно сложная. Почему она простая? Потому что, ну, гипотетически, понимаете, мы, конечно, можем, послушав вас и поняв проект, как, что он делает, чего он хочет, какие деньги, для чего, какие цели перед собой ставить. Конечно, мы можем пойти и начать общение с инвестиционными фондами, и офисами и банками, и так далее, и с государственными фондами, и так далее. Но чем всегда заканчивать встречи? Понимаете, с нами разговаривают, нам задают много вопросов, мы отвечаем, нам говорят, ребята, у вас отличный проект, мы его очень хотим, а теперь будьте добры, дайте нам, пожалуйста, документы, которые все, что рассказали на словах вот как-то регламентировать и когда мы задаем вопрос что же вам нужно за документы, нам естественно говорят нам прежде всего нужна финансовая модель чтобы посмотреть условно говоря ваши показатели за предыдущий период деятельности что происходит с вами сегодня и самое главное нам нужно понять что с вами при вот том объеме инвестирования который вы запрашиваете значит что с вами будет происходить в следующие, ну хотя бы там 35 лет три 5 7 лет а вот, то есть на что будут тратиться инвестиционные средства, как, как, какие-то даст возможности бизнесу, какие достижения бизнес сможет сказать, освоить для того, чтобы, сказать, чего он сможет достичь благодаря вот этим инвестициям и так далее и тому подобное. Для этого нужна да, хорошо, не то что хорошо, а просто профессионально, давайте так скажем, грамотно сделанная финансовая модель. Еще один важный документ – это инвестиционный меморандум, это некая, во-первых, ну, цифровая выжимка, что из себя представляет бизнес, но вообще ключевым фактором инвестиционного меморандума всегда является описание рынка. Потому что если мы берем деньги для того, чтобы создавать бизнес, то мы идем в какую-то рыночную нишу, и э, инвестор должен, э, я вам честно скажу, на раз это будет открытие, но подавляющее количество фондов, они не очень сильно квалифицированы изначально э, в тех или иных рыночных нишах. Так сказать, поэтому, естественно, они всегда хотят, чтобы вы нам покажите ваше видение рынка, как вы видите этот рынок, кто ваши конкуренты, в чем ваше преимущество, как мы будем вписываться в этот рынок, какой потенциал доли так сказать, захвата этого рынка и так, далее, и, так далее, и так далее. Вот эта вся работа, она должна быть заранее сделана и формализована вот в регуляционном меморандуме. Если мы говорим о каких-то очень сложных юридических моделях, потому что иногда бывает простая история, ну, как Екатерина сейчас приводила пример, да, есть кубиковая э, компания на Кипре, есть российская ОО или два ОО в России, и здесь такая простая элементарная юридическая модель взаимоотношений, да. Но я вам честно скажу, у нас были проекты, в которых ставилась задача выстроить законную модель, где 22 там, юридических лица, формально не аффилированных между собой, имеют один единый центр прибыли, но при этом налоги учитываются по каждому отдельному лицу, а не делается расчет на аффилированность этих 22 юридических лиц и так далее. То есть это, это сложные юридические модели, вот в зависимости от вашего проекта, так сказать, если она простая модель, ну, значит... Она простая, если сложная, то ее надо прорабатывать заранее. И, кстати, она становится, безусловно, частью финансовой модели, да, потому что финансовая модель учитывается не только расходная часть, но и, извините, и доходная часть, как следствие, налоговая, так сказать, обязательства, которые у нас возникают по доходной части, по прибыли там и так далее и тому подобное. Ну и последние два документа это презентация и тизер. Ну, презентация это такая очень как раз такая красочная, как правило, описание, что есть наш бизнес, кто мы, что мы, чего, мы, чего хотим, и так далее. Там, под тизер это та же презентация на одной-двух страниц Вот опыт мой показывает, что ну в девяти, наверное, случаях, если не в девяти случаях, если, когда к нам приходят проекты, в лучшем случае у них есть презентация. И это все. То есть нет такой... Если финансовая модель, то это сделано, как правило, в Excel на коленочках, там, ну, извините, не в стандартах, которые приняты в инвестиционных фондах. Вот. А понимаете, в чем проблема? Если инвестиционный фонд получает финансового модель, вообще документов. Вот сначала смотрит по какому стандарту эти документы сделаны. Если он понимает, что документы сделаны не по стандарту, да, а это такая вот, ну, как сказать, добрая ну, вариант самого проекта, да, того, как это должно быть. У фонда какой, как, как, какие есть варианты дальнейших действий? Либо фонд в этой ситуации должен брать всю э, контентную часть ваших документов и переносить в собственный стандарт. Да, как бы документов и смотреть, что все это значит. значит э, так сказать, Либо э, не делать вообще ничего. Ну и как вы сами догадываетесь, в подавляющем количестве случаев э, фонды, они просто понимают, что это не их стандарт, а сидеть, извините, месяц и переносить ваши данные в свой стандарт, они не будут. Поэтому они просто отказывают вам, и все. И Хотя а проект может быть реально хороший. Но просто так как документы сделаны не в стандарте институтного фонда, то он просто их смотреть не будет, и все. Вот, поэтому, конечно, такие документы Безусловно, надо делать, так сказать, заранее прорабатывать. Я сразу скажу, мы как компания не готовим документы, так же, как у нас есть партнеры в лице СБ-консалтинг по юридическому направлению, у нас есть такие же партнеры, которые занимаются профессиональной подготовкой документов. Здесь мы можем, так сказать, пожалуйста, вас знакомить, так сказать, и организовывать прямые отношения между проектами и специалистами по подготовке документов. Илья, там дальше два еще слайда, давай перейдем на них. Ага, вот первые четыре последствия некачественного подготовки документов. Ну, собственно говоря, это потеря времени и сил, назовем не нелетающий проект. Ну, то есть я вам так скажу, я, мы на сегодняшний момент, если нам проект говорит о том, что, ребята, я ничего готовить не буду, а есть даже такие, которые говорят, типа, это вам надо, вы готовьте документы, то есть нам, тем, кто привлекает финансировать. Вот, то мы с такими просто прощаемся, потому что мы знаем уже по опыту, что если так сказать, документов нет, их все равно придется делать, но мы только зря потеряем время и силы. Вот это первое. Второе, да, знаете, еще такой момент очень важный скажу. Вообще, вот почему еще важно такие документы готовить до того, как надо идти к инвестору? Потому что зачастую во время подготовки этих документов для... Основатели бизнеса открываются такие, э, скажем так, понимание таких нюансов, которые они раньше в бизнесе вообще не видели, не понимали. И я вам честно говорю, у нас даже было несколько случаев, когда такие документы профессионально готовились, но в результате по итогам подготовки таких документов, проекты, говорили, ребята, мы все поняли, все, что мы, оказывается, думали о нашем бизнесе, это сплошные иллюзии, надо все переделать, перерабатывать, мы к вам вернемся позже. То есть такие случаи тоже бывали. То есть эти документы, я хочу сказать, они даже не для инвесторов в первую очередь нужны. Они нужны для вас самих, для проекта, для того, чтобы понять, что действительно ваш бизнес это не иллюзия, что это реальность. А вот с учетом всех требований при подготовке вот этих документов. И уже когда вы в этом убедились, вот тогда с этим можно идти к инвесторам. Вот. Ну, естественно, как сказать, отсутствие или некачественно подготовленный инвестор да, пакет документов, или вообще его отсутствие это увеличение сроков согласования. Ну, потому что мы, пока мы пришли, провели переговоры, пообщались с фондами, 2-3 месяца прошло. А потом выяснилось, что документы не те, все не так и так далее, надо делать, а готовиться еще потом 2-3-4 месяца, потом снова, снова начинаются переговоры, и так вместо 6 месяцев на то, чтобы выйти на сделку, мы тратим там год-полтора. Вот поэтому тоже надо понимать. Еще один важнейший фактор, я вам хочу сказать, не некачественной подготовки инвестор дек это потеря доли бизнеса больше, чем вы могли бы отдать. Вот сейчас у нас прям классический пример, классический пример, да, про которого мы приходим к инвесторам и говорим, ребята, вот мы привлекаем такой-то объем инвестиций, в такой-то проект, вот конкретная финансовая модель, значит, вот э, минимальные коэффициенты там, капитализации компании там, на 5 7 седьмой год развития бизнеса, и таким образом э, при ожидаемой доходности инвестора, например, там, я не знаю, в 30% годовых в рубле, что, в общем, неплохой показатель, если не сказать просто отлично, просто сравните. Банки сегодня берут деньги под ставку 6-8% годовых в рубле. Мы предлагаем доходность 30, это занижая в два раза все там возможные показатели доходности и прибыли, так сказать, и стоимости э, предприятий. Мы говорим инвестору, вот при такой доходности в 30%, соответственно, ваша доля, мы считаем, справедливо будет 25%. А что, соответственно, какие-то из инвесторов, с кем мы взаимодействуем, нам говорят, да нет, вы что это? так мало мы хотим долю 50 процентов вот понимаете да вот дальше если у нас нету финансовой модели у нас начинается извините просто как мы, да, торги на базаре как будто мы яблоки с вами покупаем или продаем понимаете кто какую цену назовет но если у нас есть финансовая модель мы можем на нее операции мы можем аргументировать честно скажу вот как раз здесь много людей пишут на тему мошенников там и просто не, там, людей, которые не, неэтично себя ведут, вот с такими людьми и можно, и нужно разговаривать только при наличии финансовой модели, понимаете, потому что как только вы им показываете логику, математику, обоснованность как бы, расчетов, то тогда у них, честно говоря, вот эти эмоциональные, да нет, просто хочу 50, они отваливаются. Или тогда они сами уходят от вас, либо они принимают вашу логику и таким образом вы договариваетесь. Поэтому, если у вас нет такого пакета документов, говорю, вы, вы не можете аргументировать объем той доли, которую вы продаете. Понимаете, у вас нет просто никаких, вы говорите 25, вам говорят 50. Ну вот, при наличии финмодели вам есть чем апеллировать, а при отсутствии финмодели вам нечем апеллировать. Ну и как, как следствие, это все-таки не заключение сделки. Вот это последствие, я в любом случае вам скажу, особенно если вы работаете с корпоративной средой, и под корпоративной средой я подразумеваю инвестиционные фонды, family office, банки, госфинансирование, даже ZPIF, и даже корпоративные проектные облигации, без этих документов никто с вами работать и взаимодействовать не будет. Это 100% так. Поэтому э, здесь э, эта история must-have. То есть, либо вы говорите себе, да, это правило игры, я буду делать документы, и тогда у вас появляются шансы получить из корпоративной среды деньги. Либо вы, извините, летите мимо. Вот, ну а, так сказать... Э как качественный инвестор для влиятельных сделки, В принципе, я даже как сейчас уже сказал да, об этом. Это то, что в документах одевается, прежде всего, оценка инвестиционной стоимости компании. Кстати, моделей оценки очень много. Разные раунды, разные этапы развития компании предусматривают разные... Модели расчета стоимости компании и так далее. Это очень, кстати, важно, потому что часто, опять же, не очень этичные инвесторы, так сказать, они пытаются одну модель расчета стоимости компании, извините, прикрутить к другому этапу развития вашего бизнеса. На ранних этапах есть одни модели расчета стоимости компании, так называемой инвестиционной привлекательности. Да? На втором, третьем, четвертом раунде инвестиций там уже могут да, действительно быть капитализационные оценки. Вот часто что делают мошенники? Как это, мошенники или не очень скажем так, порядочные предприниматели, они говорят, а давайте считать, вот у вас ранее стадия, а считать будем по капитализационной, а по капитализационной вы ничего не стоите. А раз вы ничего не стоите, отдайте мне 70% бизнеса за 3 копейки. Вот понимаете, опять же, есть документы, вам есть чем, так сказать, обосновывать. Нет документов, это начинается просто базар, и больше ничего. Вот, так что, вот, по документу, наверное, все, Илья. Mm -hmm, да, Олег, спасибо. Дальше по следующим документам попроще Екатерина вас прокомментировать. Да, коллеги, важно понимать, что сделка это конечно огромная работа с инвестором, которая на некоторое, на некоторое время займет в принципе большую часть времени работы команды. В рамках этой работы не пренебрегайте оформлением всех необходимых документов. Вот на самом деле, оф топ сегодня вышла интересная статья на рбк ПРО, которая была сделана основателем DEC-робот Антоном Урбанасом, который написал статью 7 способов пустить стартап по вету". И вот, кстати, один, одной из ошибок является... Не заниматься скучными вещами, которые превращают продукт в бизнес, то есть юридическое сопровождение, бухгалтерия и продажа. Вот это ошибка, которую выделяет один из предпринимателей, который прошел это на своем опыте. И он знает, что все отношения между основателями, сотрудниками или инвесторами должны оформляться документально. Так вот, прежде чем давать документы или информацию инвестору, ну, там для проверки проекта, заключайте обязательно NDE, чтобы не допустить утечку информации, оформляйте, как я уже сказала, все основные условия сделки, чтобы потом при оформлении документов не возникло недопонимания, откуда возникло то или иное условие. Как уже э, ранее неоднократно говорила, оформляйте корпоративный договор, который понадобится как при заемном финансировании, так и при инвестициях в капитал. Ну, я имею в виду при заемном финансировании, если предполагается э, потом дальнейшая его конвертация в капитал. Договор займа должен быть оформлен таким способом, чтобы защитить интересы од, э, обеих сторон. Ну и, э, безусловно, в процессе работы, э, скорее всего, понадобится проработка устава компаний, и возможно, в зависимости от структуры сделки потребуется заключение опционных соглашений, которые в российской практике урегулированы законом и используются на самом деле практически в каждой более-менее стандартной инвестиционной сделке. Илья. И следующий вопрос. При структурировании сделки это такая форма финансирования, как конвертируемый займ. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что это такое? А, ну вот Мне нравится очень заголовок этого слайда, потому что конвертируемый займ – это юридический миф и а, при этом наша текущая реальность. Почему я так говорю? Ну, вообще, что такое конвертируемый займ? Это займ, по которому одна страна предоставляет другой стороне заем, который может конвертирован в капитал заемщика на согласованных условиях, либо должен быть возвращен. Право выбора того или иного варианта обычно остается за заимодавцем, то есть инвестором, и может быть обусловлен целым рядом событий. Чаще всего конвертируемые займы встречаются именно венчурной индустрии на ранних стадиях. При этом заем конвертируется в капитал при получении компаний последующего финансирования по цене ее последней оценки. Что вообще делает конвертируемые займы привлекательным? Главное преимущество – это возможность отложить спекулятивные переговоры об оценке стоимости компании и перенести это обсуждение на будущее, когда перспективы проекта станут более ясны. Для инвестора же это позволит стать участником или акционером компании при успешном развитии проекта. При этом инвестор одновременно сохраняет право потребовать свои деньги обратно, если дела у компании в гору не пойдут. Стартапу это дает ценное время, чтобы доказать состоятельность идеи увеличить оценку компании, тем самым снизить долю инвестора в компании. Кроме того, принимая инвестиции в форме конвертируемых займов, основатели дольше сохраняют за собой вот все те корпоративные права, потому что обычно кредитор по займу не обладает правами акционера или участника компании. Ну, естественно, есть определенные нюансы. Кроме того, в принципе, сделки с конвертируемыми займами характеризуются относительной простотой по сравнению с сделками по покупке акций или долей, что снижает, на самом деле, доходы на юристов, расходы на юристов. Безусловно, инструмент конвертируемого займа – вещь заимствованная. И, к сожалению, несмотря на многие усилия, пока этот инструмент не регламентирован соответствующим законом в Российской Федерации. И с этим структурируется через совокупность документов. А одной из основных проблем является то, что конвертация займа в долю не происходит автоматически, как она, например, осуществляется в других юрисдикциях. Потому что конвертация займа в долю не может быть осуществлена без единогласного решения всех участников, например, общества с ограниченной ответственностью. При этом, как я сказала, несмотря на то, что это юридический миф, это абсолютная инвестиционная реальность, несмотря на пробелы в праве, мы часто, и я лично часто вижу и использую на практике такой механизм структурирования сделки, который оформляется с помощью непосредственно договора займа и все того же самого корпоративного договора, о котором я уже сегодня многократно озвучивала, позволяющего как раз и оформить механизм так называемой конвертации, о которых стороны договорились. Илья. Спасибо. Да, коллеги, спасибо. Переходим к основным выводам по нашей встрече. Итак, что же нужно делать, чтобы взаимодействие с инвесторами было успешным? До того, как начали взаимодействие, необходимо продумать инвестиционную стратегию развития проекта на будущее. Необходимо выбирать своих инвесторов, так как это ваши будущие партнеры. Нужно изучать их портфель, посмотреть отзывы. А также необходимо готовить компанию к привлечению инвестиций. При этом хорошо делать предпродажный due diligence, чтобы заранее устранить ошибки. Во время работы, на что необходимо обратить внимание, во время работы уже с инвесторами. Оформлять все договоренности документально. При возникновении разногласий все начинают читать подписанные документы. Нужно реально оценивать потенциальные риски будущей сделки, не подписывать документы, не глядя. А Можно я здесь добавлю, а, я как раз тот кейс, о котором я рассказывала, который был у меня в практике с компанией AT Energy. Собственно, основатель, который не хотел долю передавать холдинговой компании, говорил, что я не знаю ничего, я не подписывал этот договор. И, собственно, в суде вся его позиция строилась на том, что он не подписывал договор. А, скорее всего, ситуация была как раз такая, когда компании нужно было привлекать инвестиции, и все очень хотели их получить, и просто подписывали документы, не глядя. Но, к сожалению, незнание закона не освобождает от ответственности. Mm -hmm. mm -hmm. Спасибо. Также во время работы необходимо заранее предусмотреть в документах условия расставания с инвестором, если что-то пошло не так, использовать корпоративные договоры и опционы для быстрого разрешения корпоративных конфликтов. Ну и при структурировании сделок устанавливать реальные обоснованные KPI, то есть ключевые показатели эффективности, либо не устанавливать их вообще. Mm -hmm. yeah, После структурирования сделки не стоит нарушать условия заключенной сделки без осознанного принятия на себя предусмотренных документами и законом неблагоприятных последствий. И э, до, во время и после обязательно стоит привлекать квалифицированных юристов, которые э, при согласовании документов будут защищать прежде всего ваши интересы. Поскольку инвесторы привлекают юристов всегда и исключительно для защиты своих интересов, то полагаться только на юристов-инвестора значит заранее ставить себя в неравное или критически зависимое от инвестора положение. Да, мне кажется, это очень важно. Вот понимаете, ну, как бы сейчас не прозвучало, но тут действительно так. По опыту могу сказать, что юристы, хотя я вам скажу так, если, я не знаю, наши слушатели, когда-нибудь работали вообще с профессиональными юристами или нет, но несколько раз, так сказать,.. Не только по э, работе, но и по жизни пришлось общаться с юристами, с адвокатами. Первый вопрос, который всегда задают, не знаю, Катя сейчас опровергнет Екатерина меня или нет, но первый вопрос, который обычно задают юристы, особенно адвокаты, они задают вопрос, ребята, кого мы защищаем. Понимаете, То есть, там не, не всегда у юристов встает вопрос, как бы там вот таких слов, как справедливость, честность, там, я не знаю, там, правда, ложь и так далее. Да? Юристов всегда интересует вопрос, кого мы защищаем, Олег. Если... Ну, на самом деле, я прокомментирую: да, это вопрос конфликта интересов. Конечно. Э, не получится сидеть на двух стульях, э, и, и поэтому это на самом деле более справедливо. Ну, конечно, нет, я же, я же не осуждаю ни в коем случае. что хочу... ага, мы полагаемся только на юристов-инвестора. Да, мы как раз получаем то, что получаем, потому что он, юрист-инвестор, будет, черт отрабатывать не такие слова, как справедливость, а он будет отрабатывать интересы инвестора. Если мы хотим быть в равном положении с инвестором и потом не получить вот те кейсы, которые вы описывали, например, да, mm -hmm. то, конечно, мы должны иметь своих юристов на нашей стороне. Вот юрист-юриста всегда поймет, скажем так. И даже я хочу сказать, когда инвестиционный фонд видит, что у другой стороны тоже профессиональные юристы, он может сразу... Сказать, дать команду ребята вот это вот это вот это не, не пытаемся проломить не пытаемся убедить и так далее потому что здесь люди которые нас точно поставят на место зачем мы будем в глазах проектов репутацию себе портить понимаете само наличие инвесторов, само наличие юриста в команде проекта это очень сильный ну как противовес как бы да, там действиям другой стороны при попытке протащить какие-то решения в свою пользу а не в вашу пользу не в пользу проекта вот все, что я хотел добавить. Uh -huh, спасибо. Буквально несколько слов о том, чем можем быть полезны, и дальше переходим к ответам на вопросы. Олег, о компании Симпель прокомментируй, пожалуйста. Ну, смотрите, я скажу так, у нас есть несколько, на мой взгляд, важных моментов. Первый момент это то, что, так сказать, так как мы очень хорошо понимаем среду источника финансирования, их требования, их подходы, так сказать, их позиции, которые не всегда могут совпадать с позицией проекта, когда к нам приходит проект, первое, что мы делаем, это то, что мы сразу понимаем, так сказать, так сказать насколько вообще то, что хочет проект, насколько это реалистично. И если нет, мы просто честно и откровенно проекту говорят, что, ребята, что вы хотите, это нереально. И все. Если же мы понимаем, что какой-то из источников финансирования, да, способен запрос проекта удовлетворить, то тогда наша задача – это выстроить очень грамотную стратегию поведения, что мы с вами будем делать шаг за шагом дальше, для того, чтобы в конце концов, на последней ступени этой лестницы вы получили деньги, что называется, в полном объеме, в том объеме, в котором вы… Ищет. И для нас очень важно, чтобы эта лестница, она была, в общем-то, э, так сказать, как можно короче, да, то есть, чтобы ступени было как можно меньше. И знаете, вам это все дело объяснить. Вот. Ну, при этом я чтобы еще от себя добавил, вот здесь просто еще некоторое количество людей вот пишут по поводу мошенников и так далее и тому подобное, так сказать, ну вот для нас по мошенникам первый показатель всегда это, когда люди требуют деньги за работу по привлечению финансирования вперед. Мы работаем в формате success fee и, собственно говоря, это является показателем того, что мы работаем за результат. То есть, как только вы получаете финансирование, тогда мы получаем свое комиссионное вознаграждение. Пока вы не получили, так сказать, реально деньги, естественно, никаких платежей вы в нашу сторону не проводите. Что касается нас, это все. даю слово Екатерине. Спасибо. Ну, я думаю, что все, все слышали, что мы являемся компанией, которая с юридической точки зрения сопровождает сделки. И мы чем мы можем быть полезны? Мы можем защитить вас от совершения, как минимум, тех ошибок, которые мы сегодня озвучили, а как максимум сделать так, чтобы ваше юридическое взаимодействие с вашими инвесторами было комфортно, а расставание было взаимовыгодным. Ну, да, я прямо свечу могу сказать, Екатерина, просто, ну, как бы пас в вашу сторону еще дам, что вообще, на самом деле, понимаете, мы, мы можем готовить очень классные, это, не мы, а там, не заранее, до работы с инвесторами, готовить классные документы, вести переговоры, согласовывать позиции. Но как только дело доходит до формализации юридических отношений, да, то здесь, безусловно, все равно вступают в свою силу такие специалисты, как компания СБ Консалтинг, они обязательно должны в этом участвовать и находиться внутри этого. Потому что понимаете, говорить можно с инвесторами о чем угодно, и договариваться, и даже подписывать и регламентировать все, что угодно, но силу, так сказать, права будет иметь только конкретный документ, который будет подписан сторонами. И вот этот момент, вплоть до запятой, безусловно, должны делать профессионалы. Не мы. И не сам проект, а, безусловно, профессиональные юристы, которые квалифицированы в этой области, в области структурирования сделок. Все. Спасибо, Олег. Да, коллеги, спасибо. Переходим к ответам на вопросы, которые писались в чате. В какой юрисдикции праве будут рассматриваться сделки? Ну, я так понимаю, мы в основном комментарии по случаям давали из российских реале, верно? Ну, да, да, но э, на самом деле э, те ситуации, которые были описаны, они подходят абсолютно к югу, любой юрисдикции, потому что это приговорный процесс э, с инвестором. Э, основные ситуации из практики были разобраны да, из российской юрисдикции. Я, я еще единственное от себя добавлю, только смотрите, какой важный интересный момент. Дело в том, что мы часто сталкиваемся с следующей ситуацией. Значит, вот приходит к нам проект который собирается, например, создать собственное производство. Мы ему говорим, окей, давай подберем тебе ТСР, подобрали ТСР, решили вопросы. Дальше часть финансирования мы иногда привлекаем из государственных фондов. Мы работаем и с фондом развития моногородов, фондом развития промышленности, другими фондами, вот, которые дают достаточно льготные на сегодняшний момент и очень выгодные для предприятий финансирование. Вот. Но какой возникает вопрос? потому что ну хорошо, а часть инвестиций нам финансирования надо привлечь вот, например, от инвестиционных фондов. Да? А инвестиционный фонд говорит, ребята, а я структурирую сделку только в зоне английского права, например. Вот нет ли здесь конфликта, да, с одной стороны, госфинансирование в российское юридическое лицо, а структурирование сделки в зоне английского права. Вот я хочу сказать, что это очень интересный момент. Еще недавно было совсем все по-другому, но вот как сейчас. Сейчас мы можем точно сказать, что если один из акционеров, значит юридического лица на территории Российской Федерации является зарубежное юридическое лицо, но не находящееся в офшоре, ну, например, Кипр, еще раз я подчеркну, это не офшор, это не признается офшорной зоной, то тогда холдинговая компания может на 100% владеть юридическим лицом в России, и государственный фонд даст деньги в это юридическое лицо на территории России. Если же холдинговая компания находится в офшоре, то тогда э, такая компания офшорная не должна владеть э, юридическим лицом в России больше, чем на 50%. То есть, если она владеет на 50%, государственный фонд все равно этому российскому юридическому лицу э, деньги на развитие выделит. Понятно, да? Это очень важный, на самом деле, момент. То есть не надо, еще раз говорю, бояться того, что материнская компания может быть либо на 100% на Кипре, либо она в офшоре даже может находиться на 50%. Это не ограничивает права проектов на получение финансирования от государственных фондов. Вот единственное, что я хотел добавить. Угу. Лев, у меня все. Вот по этой части. А, хорошо. Коллеги, к следующему вопросу переходим, правильно? Да, да, да. Значит, как общаться в России с проверяющими органами, когда один из инвесторов из американского траста? Я не знаю, понятный, понятен <связывание> вопрос. Ну, я думаю, что, наверное, да, скорее да, чем нет. Я думаю, что вопросов общения с государственными органами связанными с, ваш, ну, с юрисдикцией ваших инвесторов, быть не должно, потому что это не их компетенция. Абсолютно согласен. То есть это, это не вопросы проверяющих органов. Если вы при этом, при совершении сделок, не нарушили антимонопольное законодательство, если сделка приезжает регулирование, либо не нарушили закон о привлечении иностранных инвестиций, которые относятся только к очень узким, Направлением деятельности проектов, куда нельзя привлекать иностранные инвестиции, или куда они ограничены, или требуются определенные разрешения, то ну, ни у каких проверяющих органов, никаких вопросов не возникнет. Абсолютно согласен, поддерживаю на сто процентов. Точно такая же практика у нас была, и так сказать, именно все так и есть. Угу. Не знаю, вопрос падает не по адресу. Тема ICO через Японию или Эстонию. Утилити и секьюрити токены – правоприменительная практика, когда такая зарубежная компания работает в России. Какие к ней требования по раскрытию информации перед проверяющими и легитимность присутствия на рынке? Мне кажется, это не совсем тема нашего вебинара. Если у участника там, будет какой-то сформированный запрос, поэтому... На эту тему я думаю, что вы можете вполне отправить к нам по почте, которая указана в презентации, и мы постараемся на него ответить. Ну, от себя могу просто еще добавить, что к нам несколько раз за, да, за последние пять лет, скажем так, не больше пяти раз заходили проекты, связанные с ICO, но э, так сказать, нюанс в чем? Дело в том, что, как правило, юрисдикция компании, которая так сказать, привлекает финансирование через ICO, она точно не зона российского права. Поэтому... Так сказать, да, да. Ну, я думаю, что поэтому и указали Эстонию, потому что пока это из европейских стран единственная, которая э, законодательно урегулировала такие вопросы. Вот. Но это, наверное, все-таки не тема нашего вебинара. Однозначно, закон не, как сказать, любой гражданин мы с вами можем, условно говоря, там, покупать токены, например. Пожалуйста, там это не запрещено по закону. Да? Там в рамках определенных ограничений. А вот, а тем, тем не менее, ну, вообще-то не запрещено. Просто это точно не сделки, которые происходят в России. Поэтому здесь идем дальше. Да, однозначно. Дмитрий, в общем, звоните, пишите, если будет, будет конкретный вопрос по этой теме. А, так, так не... извини, я просто добавлю, у нас есть, кстати, партнеры, правда, вот реально люди, которые являются такими очень серьезными специалистами именно по ICO-сделкам и так далее. Действительно, я прав, если у вас есть конкретный интерес к таким специалистам, мы вас просто познакомим, и все. Каких проблем обращайтесь, познакомим напрямую, а дальше уж сами с ними работать. Но это точно не предмет нашего вебинара. Дальше. Как мне попасть в списке иностранный агент и пособник терроризма? Можно, да, я отвечу. Ну, во-первых, иностранный агент – это только некоммерческая организация. Я думаю, что вряд ли кто-то из участников здесь таковыми является. А как не попасть в список пособников терроризма? Ну, наверное, не нужно им помогать. Да. Простое решение. Это, это, это самое простое. Простите за такой, как бы ответ, но мне кажется, что. Вряд, вряд ли можно какой-то иной дать в данном случае. Вы знаете, на эту тему Гай Кавасаки в свое время, ну, такой известный человек в мире инвестиций, он сказал гениальную вещь, что он сказал, что если ты хочешь решить проблему, очень четко сформулируй вопрос, потом убери первое слово, и ты сразу получишь ответ на свой вопрос. Мне кажется, как не попасть, просто не попасть. Все. Да, ну и я хотела добавить там, более серьезно, Всегда при работе с инвесторами или контрагентами проводите проверку. То есть такое словосочетание, как KYC, Know your, your Clients, это то, что вошло в нашу жизнь в общем мировом масштабе, и это то, что должны проводить все. Вы не можете принимать деньги, от кого угодно, из санкционных списков или из списков, которые, там, не дай бог, есть в списке террористов, вы должны осознанно это делать э, и продумывать заранее, как вы будете с этим жить. Как мы говорили, э, инвесторы – это ваши будущие партнеры, а не ваши партнеры на долгую жизнь. Ну, так же, как вот с женой, вы же не будете выходить, э, жениться на э, первой встречной. Вот так же и инвесторы. Просто вы всякие выбирайте. Эффекты, всякие. Ну, да, жизнь многогранна, конечно. Но лучше не надо, да, я понял. Минаев Сергей спрашивает, где искать инвестора два года в поисках одни мошенники? Ну, это не тема нашей встречи, но я не знаю, Олег, коротко что-то ты скажешь. Ну, я, вы понимаете, я два слова скажу, да, то есть мы, понимаем, мы, мы сейчас сталкиваемся с этим вопросом, да, как бы и всегда есть два ответа. Первый, ребята, значит, опять же, как искать инвесторов, ну вот искать инвесторов, да, то есть либо вы год, два, три сами ковыряете эту тему, так очень настойчиво, начинаете понимать правила игры, понимаете субъекты, источников финансирования знакомитесь с ними там набивайте шишки через два-три года общем становится таким серьезным специалистом по привлечению финансирования ну, вот нам понадобилось на это там три года и два года такой активной практики 5 лет вот. а, либо соответственно вы обращаетесь к людям которые уже извините до вас весь этот путь прошли да и просто привлекаете их к работе и они за вас эту работу начинают делать при этом тоже за вас они говорят вам что надо делать часть пути проходит вместе с вами часть пути проходит за вас вот. Но главное, что они вас, как лоцманы, хорошо, так сказать, направляют, правильно направляют. Вот. Ну, вот я другого способа откровенно говорю. Либо сами набиваем шишки, да, там, так сказать, либо... Ну, это так и во всем, понимаете, в общем-то, у вас на... стол на кухне стоит, да, можно вообще-то его самому собрать, стол, а можно пойти купить в магазин и купить уже готовый, верно? Ну, вот выбирайте. Ну, и я тебя тоже хотела добавить... Где искать? Ну, есть специальные созданные акселераторы, которые занимаются этим. Есть а, определенные различные ярмарки, венчурные ярмарки, которые проводятся, например, при поддержке российской венчурной компании, российской ассоциации венчурного инвестирования, где знакомятся проекты, знакомятся инвесторы. Нужно знать определенный круг ваших инвесторов, заранее сформируйте его. Информация об инвестиционных фондах есть в общем доступе. Ну, то есть нужно этой темой заниматься. Екатерина, вот, смотрите, это хорошо, что у нас такая небольшая дискуссия на эту тему получается, да? потому что я просто объясню, понимаете, вот нюанс в чем. Вот вы говорите, вы должны знать своих инвесторов. На самом деле в 99% случаев проекты, которые к нам приходят, они, условно говоря, считают, что они знают, что кому они должны идти. Они приходят к нам и говорят, ребята, мне нужен инвестиционный фонд. Мы говорим, очень интересно, расскажи, для чего. И когда мы с человеком разговариваем, выясняется, что на самом деле инвестиционный фонд ему не нужен. знаете Понимаете? Но ну вот, исходя я к чему это как раз, опять же, к тому, что для того, чтобы понимать, тебе нужен фонд, тебе нужен family офис, тебе нужен банк, тебе нужно госфинансирование, тебе нужно запив закрытый поэмоциональный фонд, тебе нужны корпоративные проектные облигации, тебе нужен или не нужен частный взаимодействие, тебе нужен или не нужен частный а, инвестор. Вот для этого надо сначала все это понимать, изучить, и только тогда ты сможешь профессионально принять решение, что исходя из моих желаний и моих возможностей, и моего статуса сегодняшнего состояния, могу я работать с инвесторным фондом или нет? Знаете, проблема сегодня именно в этом, то, что проекты ищут финансирование, зачастую выбирая не те источники финансирования, не понимая, что они им не соответствуют. Но при этом тратят на взаимодействие с этими источниками финансирования огромное количество времени, силы и энергии. А потом, естественно, пишут, вот там тень двух лет еще не могу найти. Ну, так сказать, понятно почему. Потому что, чтобы правильно выбрать, то надо сначала определиться, откуда. Источников-то много, минимум 6 корпоративных, не считая там частных и так далее и тому подобное. Поэтому вот с этого начинается еще проблема. Она вот даже вот здесь еще, в правильности выбора. Спасибо, Олег. Дальше. Мошенники это не так страшно. У меня за год было уже три попытки украсть технологию. Но это вот комментарии, я тогда позволю от себя вопрос доспросить. Есть ли какие-то варианты защиты технологий, юридические или не юридические, не знаю. Безусловно, есть. И первое, о чем вы должны задуматься, о защите своего основного актива. Они должны быть юридически оформлены, они должны быть, если подлежат регистрации, зарегистрированы. И только потом вы можете уже э, выходить на рынок или использовать это для э, показа инвесторам, для привлечения инвестиций. Вы должны обязательно понимать, что эта технология, если вы говорите, что она принадлежит вам, это реально оформлено соответствующими документами. И если у вас просят подтверждение, вы всегда его можете предоставить. Ну, технология – это там, есть определенные виды результатов интеллектуальной деятельности, которые предусмотрены законодательством. Это изобретение, полезная модель, промышленный образец или программа для ИВМ. У каждого из этих видов есть свой способ оформления для того, чтобы защитить тот или иной продукт. Вот этим нужно озаботиться, наверное, до похода к инвестору, потому что если вы свою технологию не защитили, инвестор просто не будет вас инвестировать, потому что это единственный актив, который можно потерять очень легко. Вот абсолютно с этим согласен. Вот ключевой фактор. Если вы сами не можете защитить собственный актив, то инвестор точно в вас не будет инвестировать. Спасибо, вот, Екатерина, сейчас четко прав... Ключевой фактор был отражен. Спасибо. Mm -hmm. Дальше. Комментарий от э -э, Дмитрия. Не совсем согласен, что в России структурировать сделку дешевле. В Таиланде mm -hmm. в разы можно все сделать дешевле, тем более, если считать налоги. Екатерина, можете что-то сказать по этому поводу? <говорит> ну, вообще у нас много, в принципе, юрисдикций, где дешевле это делать. Таиланд довольно экзотичная страна, не думаю, что кто-то будет там, переводить туда офис. А, ну, есть разные варианты. Я думаю, что да, почему бы и нет. Ну и сам Таиланд, я еще от себя просто скажу, по нашей практике Таиланд вообще не всех все принимает. То есть приехать туда просто, так сказать, ребят, давайте мы у вас тут юридическое лицо откроем с расчетным счетом. Ну вот у нас по этим проектам мы пытались так делать, хочу сказать, что это не было так просто. Я думаю, что нужно отталкиваться не просто от какой-то юрисдикции, давайте где угодно, лишь бы подешевле, а нужно согласен. выбирать свою цель, цель да. для развития бизнеса. Согласен. Вот что должно быть мотиватором. Екатерина, спасибо. Да, нефтяная не компания не будет регистрирована да, да, в Где дешевле, а где целесообразнее с точки зрения последующего развития бизнеса, возможного стратегического поглощения и так далее и тому подобное. Абсолютно согласен. Uh -huh. Uh, комментарии от uh, Валерия Ноздрина по поводу документов инвестор uh, ну, то есть документов для защиты проекта. Uh, проекты, проект в процессе согласования приходится дорабатывать, так как у инвестора будут вопросы, не отраженные в документах. Так было и будет. Ну, Олег, я, наверное, два слова скажу, а ты там меня дополнишь. Да, да, да, конечно. Ну, совершенно верно. Всегда у всех источников денег есть свои определенные требования по документам, но есть также и определенные базовые стандарты. И, соответственно, документы сначала готовятся в базовом варианте, а потом они дорабатываются под требования конкретного инвестора. И если документы сделаны качественно, то, как правило, доработка, она производится оперативно. Вот. И вопрос доработок, это опять-таки тоже, если вы, вопрос вы можете его решать сами, дорабатывать их, или же вы, если вы как бы, ну, грамотно подходите к выбору подрядчика, то вы эти риски переложите на подрядчика. И, соответственно, в договоре с подрядчиком будет прописано, что доработки по, по конкретного инвестора, они будут делаться в рамках, изначального бюджета. Ну, то есть, по крайней мере, то, как мы всегда подходим э, к вопросу. И специалистов, которых мы рекомендуем, они работают именно так. Ну, вот у меня все. Олег, можешь что-то добавить? Ну, я, да, я от себя только добавлю, что, так сказать, ну, вот последний был именно вот такой конкретный кейс, это для того, чтобы мы дошли до инвестиционной сделки с проектом, э, у нас получилось 11 вариантов, 11 вариантов инвестор дек по сути своей да то есть что это значит это значит что у нас было 11 кандидатов по инвестициям и нам пришлось по каждого кандидата учитывая его замечания немножко видоизменять так сказать документы и финансовую модель но ну, инвест мимо в меньшей степени но в основном финансовую модель потому что ну, мотивация могут быть разные таскать и по объему и по последовательности финансирования и по ожидаемой доходности, и в том числе по, так сказать, продолжительности нахождения в бизнесе инвестора. Кто-то просил, говорит, ребят, я вот готов сдать ваш парк, но только на три года. Пересчитайте мне, пожалуйста, всю историю на три года. Покажите мне там доходность на горизонт в три года. А кто-то говорил наоборот, семь. И приходилось, собственно говоря, эти вещи все там допиливать, править и так далее. Но вот. Что абсолютно правильно сказал Илья, это то, что когда мы согласовываем с нашими партнерами, вот мы всегда наставим, чтобы в общую стоимость работ входила уже доработка, вот сколько бы ни было, хоть 20, хоть 30 вариантов, ну, такого не бывает, как правило исключение 11 было. Вообще, как правило, 3-5 вариантов, и в принципе, те, кто готовит документы, они понимают, что это нормально к нему обратиться, сказать, ребята, вот новые вводные, будьте любезны, уточните их, пожалуйста, по базовой модели инвесторов. Так что все правильно. Мы с вами из Эпилер заговорили о нашем проекте Бигост Нет финансов на поиск инвестора через консалтинговые фирмы можете привлечь, а потом взять долю от собранных денег, делить риски. Но это вопрос уже такого, скажем так, личного плана взаимодействия с конкретным проектом. И буду поводу нет денег, но мы работаем на секс оплата по факту результата. Другой вопрос, что мы на себя не берем финансовые затраты по ну, тем или иным вопросом. В частности, мы, например, не готовим те же документы инвестор дек не платно, не бесплатно. Поэтому, то есть, ну, здесь вопросы, вы можете их сами готовить, вы можете нанять своих подрядчиков, вы можете нас попросить порекомендовать вам проверенных специалистов. Ну, равно как мы там не регистрируем за вас юридические лица и так далее. Вот. А, а да. все остальное, то есть, ну, все, всю работу по привлечению финансирования мы осуществляем на постоплате Олег, да. давай да. что-то. Ну да, давай только что, то, что привлечение тех же самых юристов, если это, мы же не юристы, да, вот, АСБ, компания, это наши партнеры-юристы. Вот. Соответственно, как вы с ними договоритесь, так у вас и будет. Что касается нас, здесь все достаточно просто и, так сказать, прозрачно, да. А то, что касается накладные расходы. Сказать, это уже вот они есть, к которым надо быть готовым. Вообще, им честно скажу: да, если у проекта ситуация такая, что он не может себе позволить выделить деньги на разработку документов, если он не может себе позволить выделить деньги, хоть какие-то там на привлечение юристов при структурировании сделки, понимаете, но это в каком смысле характеризует человека, который хочет запускать проект. Понимаете? то есть это как бы: ну как сказать, как-то когнитивный диссонанс, да, разница между ожиданиями и реальностью, но как-то надо все-таки эту вещь балансировать, на мой взгляд. Больше ничего добавлять не буду, все. Так, вот какой суммы привлечения работают АСБ, консалтинг и SMPL, чтобы был интерес к работе по привлечению инвестиций в проект? Ну, по СМПЛ, Олег, ты прокомментируй тогда. Ну, в СМПЛ я скажу так, вообще смотря, что мы делаем. Потому что к нам иногда приходят проекты, извините, у которых просто, извините, кассовый разрыв там, по поставкам продукции. Им нужно, там, не знаю, 5-6, иногда 10 миллионов, там, иногда 20 миллионов рублей просто краткосрочного бридж-финансирования, да, краткосрочного займа какого-то, и мы помогаем им решить эту задачу. Если мы говорим про инвестиции в капитал, то, конечно, мы стремимся, опять же, не потому что мы, а потому что запрос на рынке основной. Значит, это, так сказать, где-то у источника финансирования. Это финансирование начинает где-то, ну, хотя бы от 100 миллионов рублей. Вообще, по-хорошему, от 200, если уж так совсем честно. Но мы стараемся работать хотя бы от 100 миллионов. Все, что ниже, я вам честно скажу, в России очень мало источников финансирования, которым были бы интересны инвестиции, подчеркиваю, инвестиции, меньше, чем 100 миллионов рублей. Обычно... Все-таки от 200 и даже от 300 по-хорошему. Вот основное ядро – это от 300 миллионов рублей до полутора миллиардов рублей. Это основное ядро, так сказать, чека инвестиций, именно инвестиций в капитал проекта. А, ну, тем не менее, беремся даже от проектов, которые привлекают в капитал всего лишь 100 миллионов. Есть у нас несколько проектов, где там 150, 180 миллионов мы привлекаем и так далее. То есть такое есть. Вот. Ну, по, -по, по поводу нас, мы, да, мы не занимаемся привлечением инвестиции мы уже занимаемся структурированием сделки. И здесь все индивидуально, у нас нет никакого минимального чека, все зависит от объема работы. Да, его надо оценивать, смотреть. И, то есть, я расскажу так, знаете, в любом случае Екатерина подтвердит, что за спрос денег не берут. То есть Безусловно, да. Так всегда будем рады. Да, обратиться и сказать, ребята, мне нужен такой-то объем работ, как бы, да. И услышать, ребята, это стоит столько-то, ну, дальше уже принимайте решение. Нас просто денег не берут. Дальше. Так вы работаете по факту от привлеченных средств. Да, компания Сан работает по факту от привлеченных средств, но мы не берем на себя на расходы. Уже откомментировали это. Можно мне тоже координаты спецов по Сио, пожалуйста. Коллеги, вот, ну, все такие вопросы сейчас, давайте я вот контакты открою. Секунду. Вот ну, там шаблон, вот я вижу, вашей финмодели, это все мы пришлем потом. Да. Вот контакты на слайде, звоните, пишите на почту, запросы, это все вышлем. Значит, вопрос, можете прислать шаблон рыбы у вашей финмодели. Можем прислать целый, целый шаблон пакета документов, единственная финмодель, она там в виде скринов, а в виде э, самой excel файла у нас шаблонов нету. И не то что нету, они, конечно, есть в рамках наших ну, проектов. Мы вот я знаете, что хочу сказать. Если есть идея того, что я сейчас возьму вот шаблон и сделаю на его базе классную FM-модель, ну это иллюзия. Просто да. сразу Потому что каждый отдельный проект ⁇ это огромное количество нюансов. И э, я вам хочу сказать, что там, там больше 20 проектов через нас прошло, и все финмодели, откровенно говоря, по, они по, как сказать, сама структура профессионально была сделана, но внутренняя система наполнения, заполнения, да, она совершенно вся разная. Вот, и поэтому нельзя взять так шаблоны, зайти и поликалу как бы сделать. Ну, невозможно это просто, и все. Хотя пытались, многие пытались, потом приходили, спустя 3-4 месяца, говорили, вот у нас самих не получилось, давайте все-таки через вашу специальность. Ну, давайте. Вот. Я все. Строительные проекты берете. Ну, как сказала Екатерина, у них нет никаких ограничений по работе, соответственно, можно... Они, как юристы, могут работать с любыми проектами. А что касается нас, ну, смотря что строить. Если жилое строительство, то маловероятно. Очень мало источников просто, кто готов сейчас это все финансировать. А мы работаем на своих СОЭКС, поэтому нам нужно быть уверенным, что мы проект закроем. А, ну, нужно уточнять, это уже все индивидуально. Уточнить, потому что это, если это госзаказ, это совсем другое дело, что есть у нас партнеры, которые финансируют госзаказы, например, исполнение. Потому что госзаказ всегда постоплата, да, и они могут, условно говоря, вот дать, дать деньги на финансирование выигранного тендера по строительству. Хорошо, я не против. Есть, есть, да. Давайте это уже в личку там пишите, будем разбираться. Да. А, так, коллеги, я Ой, так понимаю, что у нас вопросы закончились, и мы прям как раз к часу, как и планировали завершаем так и... да вопросов больше нету ну всегда если личка пишите и нам и екатерине так сказать я вам что запись мы видео обязательно так сказать она велась мы ее выложим ее можно пересмотреть но обращайтесь что называется поработаем да коллеги спасибо вам большое я всегда буду рада. Пожалуйста, звоните, пишите. Чем сможем, помочь. Да, да. Контакты еще раз. Наши. Опять, а... спасибо. Да, спасибо большое. Просто хотел поблагодарить всех за у... участников и слушателей наших, участников. Коллеги, спасибо. Это было здорово. Да. Спасибо за ваше внимание. Работаем. Всего доброго. До свидания. Да. До да. свидания. Всего доброго. Спасибо. спасибо.